Бисмилля, Ассаламу алейкум Рахматуллахи убаракату. Дорогие братья и сестры, сегодня проходим мы уже десятый урок с вами и проходим букву Каф. Это буква Каф, твердая буква Каф. Бисмилляхи Рахмани Рахим, Аль Хамду Ляхи Румин, Вассалату васламу ала, Ашрафилн Бьяй, Вал Мурсалин, Ала Набийна Мухаммад Славу алейхи валя але схаби, ажма'ин. Итак, буква КАФ, буква КАФ, СОД мы с вами прошли, СОД мы прошли, потом ФА прошли, СИН прошли, КАФ, буква КАФ, буква КАФ. И новое слово КАЛЯМ, КАЛЯМ, «калям» КАЛЯМУН, карандаш или ручка, АКЛЯМУН, много карандашей, там есть буква КАФ, «Калямун» – карандаш. Итак, буква Кав. «Каф», Каф – твердая буква Кав. Смотрим, как она пишется. От ль Десятый урок у нас. И буква «Каф» – она соединяется влево и вправо. Влево и вправо. И вот так она пишется. И его надо разукрасить. Давайте же сразу же перейдем к словам. Есть известные слова, в которых встречается эта буква Каф. Например. Пишем. Аль-Кайро-Ату. Аль-Кайро-Ату. аль, -ра аль, -ра аль -ра а Чтение. Аль-Кайро-А. -а. Чтение. Аль-Кайро-А. -а. Или аль кайро Чтение. Кто-то может спросить, а почему Аль-Кайро-Ату, а не аль кайро Потому что впереди алиф и Лям пришел. Запомните новое правило, новое правило. Если впереди слово стоит алиф и Лям, то танвин в конце слова убегает. Они не могут быть вместе. Либо кира атун без алиф и Ляма. но если алиф и Лям пришел, то Аль кира ату. Понятно, да? Уже танвин убегает. Ал Ираату. Чтение. Чтение. Мы все любим чтение. Мы все любим много-много читать. И должны с детства, дорогие детишки, особенно которые маленькие-маленькие детишки, постоянно читайте. Что-нибудь читайте. Книжки всякие разные читайте. Тексты разные читайте. Уроки проходите. Читать надо много с детства. Научиться хорошо, быстро читать. И понимать все. Аль-Кироату. Аль-Кироа. Чтение, чтение полезное. Ну и, конечно, наша любимая книга Аль-Курану. Аль-Курану. Кур, Аль-Курну, Аль-Курну, Куран. Аль -кур аль -кур кур Это книга всех мусульман. Аль-Кур. Книга Аллаха Субханаху, которую Он нам не спаслал. Он нас не просто так создал и сказал, живите как хотите. Нет, он послал нам книгу и сказал, живите по этой книге. Читайте, изучайте, берите ее себе, руководством. А также посылал он посланников к нам. Смотрите, как Аллах, субханаху заботится о нас. Заботится о нас. И послал нам Аль-Кур'ан. Аль-Кур'ан. Книга «Аль-Куран». Там найдете ответы на все свои вопросы. Следующее слово. аль ты сату аль ты -са «Аль-Кы-Са». «Аль-Кы-Са» это история. Много мы в Куране находим историй. То есть, когда мы много-много читаем Куран, мы находим там много разных историй. Историй о пророках истории о, о, о юношах истории про мусы про муса и хидр. история история вот это крыса называется кыса. понятно да Кыса аль исау аль тыса история рассказ какой-то так дальше еще последнее слово возьмем в котором есть буква of аль а, -а Ак Лю. Аля акулю. Акаль. Акыл ак это разум. Разум. Аля и Итак, чтение Кур'ана и истории пророков. Для нашего акла это положительно влияет. Понятно, да? Барак фикум. Аля акулю. Разум. Смотрим здесь картинки. Картинки, картинки, потом рассказываем. Так, первая у нас картинка, что у нас? Калям. Калям такой, калям такой. Есть ручка или карандаш. И буква кав. Ага, это мы все поняли. Калям. Калям. Аклям. Калямун Аклям. Даже есть сура в Кур'ане. Сура Аль-Калям. Нун. Валь-Калями. Ва моя сторона. Аллах Субханал Та'аля говорит «нут». Нун. Нун аль каляме Клянусь калямом. Калямом. Калям. Перо раньше. Первое, что Аллах Субханава Таля -та создал, это был калям, который все записал. Все записал. Все от начала и до конца. Все он записал. Этот Калам, Калям. Дальше у нас тут еще картина такая красивая. Интересная, интересная. Здесь есть книги. Книги, кутубун, и много-много разных разноцветных оклямов, карандашей или кисточек, или ручек с красками. Вот это называется калям. Запомните это слово. Кав-калям, китабун. И у нас самая великая книга. Китаб-ал-куран. Ал-куран. Понятно, да? Ал-куран. Так, дальше. Что это такое? Кто может сказать, что это такое? Что это за интересная картина? И почему здесь так все чистенько и красивенько? А на самом деле это называется Мактаба. Библиотека. Это библиотека. Дорогие мои ученики, это библиотека. Сюда приходят самые такие э, прилежные ученики и изучают. И читают разные книги, разные э, истории. Это называется Аль-Мактаба. Мактаба. Где много-много-много различных книг. Но давайте же поближе посмотрим эту Мактабу. Итак, Аль-Мактаба. Здесь много-много разных книг. Кутуб. Кутуб. Здесь вот происходит Аль-Кираа. Кираатуль Кутуб. Кираа. Чтение книг Тиратуль Кутуб Смотрите, какая красивая библиотека! Дай Аллах, чтобы у каждого у каждого из моих учеников была такая в доме комната, где много-много-много книг было, где много-много-много всяких трудов хадисов, тафсиров было и они все могли читать по-арабски, а Мнура вспоминали и говорили, аль-хамду что мы знаем теперь арабский язык, и теперь мы можем читать по-арабски, и у нас вот столько книг, дай Аллах, чтобы у каждого, у каждого из моих учеников была такая большая-большая-большая библиотека с полезной литературой, с хорошей литературой и с правильной литературой. Барак Аллаху фикум. Ваджазакум Аллаху Давайте же перейдем к следующему слайду и там у нас коля фауаз как обычно рассказывает фауаз коля фауазун фауазун сказал фауаз первая буква коф коля фауазун она у ты я и мой друг сади ты как раз мы Видим. Нухэббу аль-кайроата. Нухэббу аль-кайроата. Мы любим чтение. Смотрите, я и мой друг. Мы любим чтение. Нухэббу. Мы любим. Нухэббу это мы. Почему я сказал мы? Потому что впереди нун стоит. Хуббун это любить, любовь. А нухэббу мы, мы любим. Мы любим. Если бы... Я хотел сказать, что я люблю. Я бы сказал охейбу. А если бы я сказал ты любишь, то хейбу. А если я хочу сказать мы любим, но хейбу. Нун стоит впереди. Это уже глаголы. Это уже глаголы. Как спрягаются глаголы? Это уже строение мы изучаем глаголов. Итак, но Мы любим. Я и мой друг мы любим аль-кероа, аль-кероата. Чтение. Мы любим чтение. Аль-кейро ата. На фатху заканчивается слово. Аль-кыроата. Мы любим чтение, мы любим кого что чтение. Понятно, да? Это мы тоже будем проходить. Что такое файл, что такое фиаль, что такое, «фи такое мафруль. Это мы с вами тоже будем проходить. Обязательно эти вещи. Грамматика арабского языка. Мы должны знать. Фанахну. так дальше. Фанахну и мы. Фа – это и. Нахну – мы. И мы – нахфалду. Смотрите, нахфалду. Глагол есть хафило, яхфалду. Хафило. Но когда мы ставим впереди на, нун, получается мы. Мы учим нахфалу. Если я хочу сказать я учу, я скажу ахфалу, я учу. Или ты учишь тахфалу, или он учит яхфалу. Смотрите, четыре буквы есть. Нун, олив, я и та. Вот эти четыре буквы, если мы ставим впереди глагола, то изменяется уже перевод. «Нун» это значит «мы», «мы любим», «мы учим», «мы э, читаем», «мы сидим», Нахфалу. А если хочу сказать «я», то я ставлю «а», «алиф» с хамзой. «ахфалу». Но давайте вернемся к тексту. «Фанахну», «нахфалу», «и мы», «мы учим» «аль-Кур'ана», «нахфалу», «аль-Кур'ана». Аль-Кур'ана. Мы учим что? Кур'ан. Аль-Кур'ан. Аль-Карима. Аль-Кур'ан. Аль Аль-Карим. Священный Кур'ан. Ва-насма'у. И мы. Насма'у. Сами'а. Это слушать. Сами'а. Слушать. Сами'а. Ва-насма'у. И мы слушаем. Аль-Кысаса. Аль-Кысас. Множественное число. слова кыса истории и мы слушаем истории аль муфида муфида Муфида это от слова файда Файда во многих языках есть это слово файда польза а муфида полезный и мы слушаем истории полезй уанамаальсааль-муфида оль сказал муальным учитель Оля муаллиму аль-хираату. Туниру лукуля. Аль-Кироату. Смотрите, что сказал учитель. Каля аль муалим Аль-Кироату. Чтение. Туниру. Туниру. От слова Нур. Нур. Туниру. Это освещает. аль акул Это разум. аль Умы. Разумы. Умы. Освещают умы. Чем больше ты читаешь, Твой разум освещается. Ну, давайте еще раз прочитаю этот текст. «Каля Фавваз, «Ана у ну нухиббуль кира'ата, фанахну нахфалу Курана аль-карима, ванасмаул кисаса, аль-муфида, Коля муаллим аль-кира'ату, туниру лу сказал Фауаз. «Я и мой друг, мы любим чтение». И мы учим Куран. Куран, Карим, священный Куран. И мы слушаем истории полезные. Сказал учитель. Чтение освещает. Освещает разумы. Акурау, акрау задание. акрау я читаю. Коля, Коля, обратите внимание. Первая буква ⁇ Каф. аль а То есть Коля это сказал. سказал القراءة إلى القراءة قرئي القصص القصص القصص القرآن, القرآن العقول رازم لا الله لا إله إلا الله قال القراءة القصص القرآن العقول вот эти слова вы должны как можно больше читать. И пишите перевод. Пишите прям перевод, пишите эти слова, пишите тексты. Обязательно надо прям писать, писать, писать. Много пишите. И у вас почерк будет вот здесь, прям как вот здесь вот на экране. Аллах Аллас! Ал-аль-муаллям. Аль-Кирату. Туниру куля, акрау, халя, аль-кейрату, аль-кысасу, аль-курану, аллокулю. Баракаллауфику. аль-калимат. Я буду читать сейчас слова Тума у Джарридуль-Харфа. Потом будем смотреть, как буква харф, буква «кав» с харакятами, как она будет произноситься. Итак, он читал. Он читал. Это глагол. О-Р-А. Он читал. О-Р-А. Запомните. Это глагол МАДЫЙ. Глагол прошедшего времени. О-Р-А. ХАФИЛО. Он заканчивается на ФАТХУ. Он заканчивается на ФАТХУ. Он всегда будет глагол МАДЫЙ заканчиваться на ФАТХУ. Запомните. Запомните это правило, еще одно вот такое небольшое правило, подсказочка, но я буду вам его постоянно напоминать, и вы уже потом запомните. Когда вы увидите слово, которое заканчивается на фатху, вы даже, может быть, не знаете это слово, но вы сразу скажете, здесь похоже глагол. И глагол впереди стоит всегда. Всегда впереди стоит, за исключением некоторых моментов. Некоторые моменты это уже мы будем с вами проходить. В будущем, иншаллах. Итак, араа Это означает, что это глагол. Может быть, вы даже не знаете, что это за перевод, но вы скажете, араа это глагол мады прошедшего времени. Что-то там, что-то делал. Он делал. Что-то делал. Кто-то что-то делал. Значит, араа он читал. Он читал в прошедшем времени. Запомните. Глагол мады он мафтухун. Он На конце у него фатха. Абадан. абадан. Есть фатха открытая, видная, а есть невидная. Это тоже мы будем проходить. Это когда мы проходим обычно книгу Аль-Аджру Мию, то там много-много очень примеров мы проходим на эту тему. Так, Пара-а, значит, каф, сфатхайпа. Аф сфатхайпа. ка, ка, ка, твёрдая каф. Понятно, да? Это твердая и звонкая буква, каф. Ка, ка, кысос, кысос. Рассказы, истории. Рассказы, истории. Кысос, кысатун. Это история, а кысос много историй. Кысос. Коф с кясрой К. К. Твердое К. К. К. К. К. К. К. Укуль. Укуль. Айн. Дальше. коф с домой. Укуль. Еще там Вау тянет в два раза. Укуль. Умы. Разумы. Коф с домой Ку. Ка-К-Ку. Итак. Кора-а. Он читал. Оф с фатхай оф с кесрой к. Оф с домой ку. Хара э кы сос кукуль. Запомните эту букву. Каф. Такая вот она твердая, буква Каф. Буква Каф. Это нужно запомнить. Эту букву нужно запомнить. И много-много слов мы с вами уже заметили, в которых есть буква ков, кале, укуль, калам, караа, Коран, قصة, قصة. Лайлаин Аллах. Так, здесь как обычно, здесь нужно ков с фатхай к, ков с домой ку, ку, ков с кесрой ки, кясра, ки. Ники уже здесь будет. А ты. Ты. ко ты И внизу мы читаем. Поф с фатхой и олив. к В два раза тянет. Поф с домой и вау. Ку. «Коф с кясрой и я. Ты. ко ку кы». «Ко, ку «Ко, ку ку ку Калямун акалямун. Калямун, акалямун. Понятно, да? Ков с Фатхайко, ков с дом майку аку, ков с и к, ко к. Обязательно повторяйте. Обязательно. Потому что чем правильный будете произносить, например, слово кальбун. Кальбун, твердое ков. Кальбун. Это сердце. Кальбун. А если вы мягко произнесете, вместо ков кяф скажете кальбун, то получится собака. И не поймешь потом, что у тебя болит: сердце болит или собака у тебя болит. Скажешь, у меня болит кельбун. А на самом деле у тебя сердце болит. Ты скажешь, у меня болит кельбун. Врач тебе скажет: Ну идите к ветеринару, к врачу. Который животными занимается. Поэтому твердая буква Кав. Твердая буква Кав. Кальбун. Ка». Дальше переходим. Переходим дальше. Кав в начале слова. Хвостик у нее дает соединение влево. В серединке слова соединяется влево и вправо. И в конце слова соединяется вправо и закругляет свой кончик. И последняя буква Кав Самостоятельная буква. Хвостик у нее, смотрите, уходит вниз под строчку. Итак, хав. Куран. Да, илляха илляллах. аль уль Карим. Халям. Так, дальше. Здесь обязательно, обязательно, обязательно, мои ученики, нужно писать как можно больше. Даже те, которые умеют писать. Я знаю те, которые даже знают Кур'ан уже много, много, много, но писать они не умеют красиво, поэтому нужно писать ков в, в, в начале слова, в серединке слова, в конце слова и самостоятельную букву ков, так чтобы ничего не осталось пустого места никакого. Писать и писать и писать ков, ков в начале, ков в серединке, ков в конце, ков самостоятельная ков. Это надо писать. Надо, надо, надо. Кто-то скажет, Амунур, зачем столько много писать? Не хотим писать. Надо писать. Я даже видел взрослых дяденек. Ну не умеют они писать. Не умеют писать. Наша задача правильно. Красиво писать каждую букву. У нас три слова. И нужно найти букву АВ. Выделить ее. с Кружочек. Написать внизу. И перевод обязательно. Итак, алям. Это у нас карандаш. Баркун. Баркун. Баркун. Вот когда дождик идет. Баркун. Молния. Баркун. Это опасная тема. Баркун. Молния. Но баркун еще есть с быстротой молнии. Дай Аллах зайти нам в джаннат всем со скоростью молнии быстро, быстро, прям со скоростью молнии, без расчета и наказания. Ля иллях иллах, ля иллях иллах. Баркун, как блеск молнии пройти над, над мостом Ада. Ля иллях иллах. Макаид, макаид. Смотрите слово макаид. Есть единственное числе макадун, макадун. Макадун это сиденье, а макаид сиденья. Макает стулья, скамейки, макает много, много, много скамеек. Это тоже надо писать. Баркун Макаиду. И второе задание нужно читать следующие слова и потом постарайтесь написать, написать. Коран, Хисас, Садеки, Хираа, Хараа, Алё, Все эти слова вы уже знаете, поэтому Пишите перевод. Внизу прям пишите перевод, что означает пур-ан, тысс, сади, ты а Так, так, так, так, так. Значит, актубу. Я здесь должен написать. Афнан. Слово, например, афнан. Смотрите, аф-на-н. Афнан. Афнан. Это нужно написать. Это слово. Фаннун Афнан. Это вы должны написать здесь. Афнан. Дальше. Асма. Асма. Здесь вы. Ас. Потом ма. И гамза в конце. Лаймун. Здесь тоже. н. Я вам все подсказал. Следующее задание, четвертое. Акту майум То есть здесь вам диктант. Нужно будет восемь слов написать под мою диктовку. Итак, пишем. ал куран Аль-Кур'ан. Аль-Кур'ан. Первое слово. Второе слово. Аль-Кыра-а. Аль-Кыра-а. Аль а". Это второе слово. Третье слово. ал укуль аля укуль аль рукуль это третье слово четвертое слово оля оля оля мы сказали что оля то есть есть если вы видите слово и которое заканчивается на фатху вы сразу можете сказать это глагол это глагол мы сегодня проходили глагол. Он заканчивается на фатху в конце слова. Глагол, он всегда на фатху заканчивается. Значит, это может быть глагол. Оля, сказал, фавас. Оля. Так, следующее, пятое слово. Кора-а. Кора-а. Кора-а. Пятое слово. Шестое. аль кыс -сату. Аль-Кыссату. Аль-Кыссату. Седьмое слово. Кырдун. Кырдун. Кырдун. Кырдун. Кырдун. Это у нас сейчас придет. Кырдун. Мы, мы раньше проходили в одном из уроков. Мы проходили кырдун, когда три друга пошли гулять в парке и на них напрыгнул лев. И что с ними произошло? Спаслись они от него или не спаслись? Кырдун. Вот, Кырдун обезьянка. Кырдун. Мы это проходили слово. Ну и последнее слово. Аль-Каламу. Аль-Каламу. Нун. уа калами ва-Мая-Стурун. Нун. калами Клянусь Каламам. Аллах Супанова Тааля говорит, я клянусь. Аль-Каляма. Лайляйлах пиром. -лай. Аль-Халам. Вот это вот 8, 8 вам слов, которые вы должны записать. Дальше. Последний текст у нас. Хырду камара. Хырду амара Хырду амара Смотрите, какое-то интересное слово. Многие даже которые арабский язык знают, они не сразу могут понять, что тут означает. Потому что здесь грамматика уже включается. Здесь мудов, мудофилей. Почему здесь этого нету? А почему этот э, Танвин убежал? Почему? Что? Как? Почему? Много-много вопросов происходит. Если вот так скажешь, напишешь кому-нибудь слово и скажешь, сделай ко мне разбор вот этого предложения. Что означает такое? Потому что он скажет, Камара это же Луна. Кырд, это же обезьяна. Почему обезьяна Луна, тудым-сюдым. Ой, сколько будет вопросов! Скажет, здесь что-то неправильно, кто-то начнет спорить, кто-то с умным видом будет с вами спорить и доказывать другое. А вы будете стоять хитренько-хитренько, прищуривать глазами. Итак, Кырду комара. Кырд, это мы сказали обезьянка. Камар, камар что такое камар? Камар это. Луна. Но почему тогда оно без Танвина должно быть Камарун? Давайте же посмотрим. Оказывается, Камар – это имя девочки. Имя девочки. Да, Иляха, иляллах. Давайте же посмотрим по тексту. Камарун. Смотрите, Камарун. Луна. ляха Кырдун. У нее обезьянка. Ляга Кырдун. У нее есть обезьянка. Сагырун. Кырдун сагырун. Маленькая обезьянка. И смогу бундука, бундука, бундук. Обезьянку звали бундука. Бундук. Это орехи. Орехи, лесные орехи. Бундук. Многие вот кушают шоколад и там нарисован э, орех. Например, альпенголд. Старый-старый шоколад, который с давних с давних времен. И там внутри есть орех, лесной орех. А вот это называется Бундока. Бундука. Итак. Камару лага кырдун сагырун и смугу бундука. Смотрите. У девочки Камар есть маленькая обезьянка, которую зовут Вот Водатлу она поставила его... Она его поставила Фе сын Афос. Хафос это клетка. Она его поставила в клетку. Хафос. Потому что бывает, что прыгают, скачут по всей квартире, по занавескам, по люстрам, туда запрыгнет, картину какую-нибудь перевернет. И все уже. Невозможно. Ну невозможно. Всех дергает, всех тормошит, за волосы хватает, все выхватывает из рук. Ох уж это обезьянка! Надо ее чуть-чуть приструнить значит амар поставила ее в клетку вааддам лягу от и дала предложила поставила ему еду а там а там лягу а там лягу ему а там о еду и питье и поставила ему, предложила ему еду и питье. Уафияумин, Уафияумин, в один из дней, Фияумин миналь аями, в один из дней. Вот это нужно запоминать. Уафияумин миналь-аями. Запомните это предложение. Уафияумин миналь-аями. И в один из дней Хараджабун Вышел бундук. Миналь Ну, вышел как-то, освободился, может быть, скрыл замок, э, может быть, там, расковырял ногтем, или, может быть, там, подпилил какую-нибудь там решетку. Хараджа бундок Вышел хараджа. Смотрите, хараджа заканчивается на фатху. Значит, я вам помните говорил? Глагол мады. Ага, это уже глагол. Он вышел в прошедшем времени. Хараджа. Хараджа бундук. Вышел бундук. Вышела обезьянка маленькая по имени бундук. Миналь кафасы. Кафасы. Минал кафасы. Из клетки. Хараджа бундукун. миналькафасы. кафасы. Вадахаля. Смотрите. И дахаля. Дахаля. Опять. Глагол. Дахаля. Глагол. Почему? Какой признак, что он глагол? то, что у него на конце фатха стоит халя это глагол мады прошедшего времени и зашел то есть он вышел из клетки и зашел гурфата камара ага но ну все держись амар теперь он зашел в твою комнату гурфата камара он зашел в комнату девочки луны камара ля что же произойдет сейчас если обезьянка зашла в комнату, то все, держись, держись. Как у меня сосед был, Рифат, из Казахстана. Он поехал в Индию и жил в Индии один год. И спустился вниз э, купить продукты. А жил на, верхнем, на самом верхнем этаже, в, э, в одном здании, в большом здании. Когда вернулся в комнату, он увидел большую-большую обезьяну. У него на столе сидела. Эта обезьяна была еще самец и громко ругалась, и громко рычала на него и показывала большие-большие зубы, что аж Рифат испугался, пулей побежал вниз и рассказал хозяйке дома, что там что-то есть. Монки, монки, монки, он говорил. Обезьяна, обезьяна, обезьяна. Но хозяйка уже привыкшая, она схватила веник, схватила тапочек, помчалась наверх и прогнала обезьяну. Но эта большая была обезьяна, может быть она пришла посидеть, посмотреть, Компьютер нашего брата Рифата. Или ждала, может быть, фруктов, когда он придет с магазина, чем-нибудь ее полакомит и угостит. Итак, давайте вернемся к тексту. Бундук вышел из клетки и зашел в комнату хамара. ва да, смотрите, ага, ва да и взял. Видите, хараджа, вышел, да халя. Зашел. Ахада. Взял. Это все глаголы. Один из признаков, что заканчиваются на фатхо. Глаголы мады называются. Мадой прошедшего времени. Вышел, зашел, взял. Я к физу. Ахада. Я к физу. Ну все. но ну все. Я физу. И он стал прыгать. Фаука сарири, Фаука на кровати. Все, он стал прыгать на кровати. На кровати девочки Амар, которую зовут Амар. Луна. Сумма лябиса. Затем он одел. Ага, смотрите, лябиса. Опять глагол мады. Опять глагол мады, потому что на фатху заканчивается. Лябиса он одел. Лябиса малябис. Малябис, например, да? Одежда. Лябиса. Лябиса, лябиса". одевал. Затем он одел камисан рубашку амис. вот иля да там там смотрите что такое коляда это амис это рубаха комисси обычно длинная рубаха которую мы одеваем комисси или шейхи разные одевают да, комисси а иляда ожерелье ожерелье которые на шею одеваются девочки одевают ожерелье Затем он одел рубаху и ожирели. Вода, узуниги, вода, вода, и поставил, вода, и поставил, фи узуниги в свое ухо, куртан, куртан. Смотрите, курт, курт, это вот девочки одевают же, на уши одевают, курт называется, курт, понятно, да? Серьга, например. Сережка. Или там подвеска какая-нибудь. Курт. Это называется курт. Куртон. И поставил свое ухо сережку. Одел рубашку. Одел э, ожерелье на шею. И еще в ухо поставил сережку. Ну вот это кырдун. Бундук еще называется. а? Одевается непонятно как нельзя же так ведь нельзя запомните мальчики девочки нельзя подражать мальчикам нельзя подражать девочкам а девочкам нельзя подражать мальчикам запомните это раз и навсегда я уже про мам и пап не говорю расулюллах саллиллаху алейхи вассаляма запретил ташабух риджаль бенниса запретил мужчинам походить на женщин в походках, в одежде, в прическах, или еще там украшаться, сережки вешать, бусы вешать. И то же самое с женщинам Ташаббух, а ниса Бирриджаль. Запомните это. Этот бундук, он у него нету акла. У него нету акля. Запомните. У обезьяны, у него у животных нету акля. Поэтому он все одевает. Видите, он и одел, и рубашку одел длинную. Одел из ожерелья, все оденет на себя. «Ва камару и богу. А камар, а девочка луна, смотрела за ним «ватадахаку» и смеялась. «Ва Уакафа бундукун амам баби». остановился бундук перед дверью. «Сумма хараджа мусриат». Потом он вышел очень быстро. Очень быстро. Мусриан. бундукун амамаль баби, сумма мусриан. Да, проказник бундук. Проказник бундук. Кырду амара Значит, мы переводим этот текст. Название текста мы переводим обезьянка луны. Обезьянка луны. Хамарун. Лага кырдун сагырун. Исмуху бундук. Водатху фи кафасын. وقدمت له الطعام والشراب وفي يوم من الأيام خرج بندق من القفص ودخل غرفة قمر وأخذ يقفز فوق السرير ثم لبس قميصا وقلادة وودع في أذنه قرطا وقمر تراقبه وتضحك وقف بندق أمام الباب ثم خرج مسرعا